Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи «Как быть счастливым» просто захватывающая. Ведь счастливым хочет быть каждый человек, каждый из нас. И, пожалуйста, друзья, ставьте лайки. Они – наша награда. Ну а я начинаю. Счастье! где оно живет, как его найти, счастье, что это такое, из чего оно состоит. И кажется, что счастливым быть так просто, и в то же время это совсем непросто. И, друзья, первое, что мне хочется вам сказать, дорогие мои, чтобы быть счастливым, надо просто все, всех всегда любить. И прямо сейчас для вас звучит песня «Это совсем непросто, ведь любить совсем непросто». Когда в жизни мы получаем не то, что хотим, встречаем не тех, кого бы хотели встретить, но благодарим Бога за уроки жизни, за все, это уже есть первый шаг на пути к настоящему счастью. Но мы продолжаем, дорогие мои, говорить о счастье. Я понимаю что всем нам хочется получить несколько грамотных советов и сделать себя счастливыми и здоровыми, причем прямо сейчас. Но второе, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, что никакой самый грамотный совет не работает, если у человека нет правильного мировоззрения. А что такое правильное мировоззрение? Это божественный взгляд на нашу земную жизнь. И я предлагаю вам послушать песню, которая называется «Поиск счастья». А потом мы продолжим наш Что так покрылось тоской? Иль не видишь, ты радостных дней, радостных дней? Ты ответишь, что жизнь тяжела, что устала от заботы и от любви На земле много зла И без счастья родился на свет Ты на свет что тебя тяготит, а это время житейских замок, что ты счастье желал бы найти, И дорогу, что, к счастью, ведет, к счастью ведет. Счастливо так жить и томиться на этой земле И ведь счастливым и радостным быть Может каждый ты в том числе Ты, по имени, милый друг Без Христа на земле счастья нет Только он лучший друг Дарит счастье всегда и везде Как вы думаете, почему человек был печален? Что так тяготило его? И почему я пою, что без Христа на земле счастья нет? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. А я прямо сейчас скажу вам свое. Человек печален, человек грустит. Потому что он думает, что счастье – это только удовольствие получать что-то или обладать чем-то. А настоящее счастье подобно солнцу, которое просто светит, потому что любит светить и хочет отдавать тепло и дарить радость людям. Христос – наше солнце, Он – наше счастье. Христос – это пример жертвенной любви, а любовь – это то, что мы есть, это аромат, присутствие Бога. Друзья, мы сделаны из любви и для любви. А любовь – это Бог, а Бог – это все, что нам надо. О Боже! Он и есть наше счастье. Вот почему я пою, что без Христа на земле счастья нет. Ну а мы продолжаем. Третье, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, у нас должна быть сила Специальных знаний И мы должны понимать Что без вклада в свою жизнь Стать счастливым невозможно И самый ценный вклад Как вы думаете, что? Какой? Как он выглядит? Фу. Это забота о своей душе И звучит одна из самых лучших песен Может быть я так считаю А может быть это и так есть Она называется Берегите душу мы заботимся о чем угодно, Мы стремимся к улучшению быта, Но душа заброшена, забыта, Изнывает, плачет и болит, Ждет нашей ласки и тепла. Ну что, слушаем песенку. Жизнь Такую фразу Можно каждый день Читать и слушать Но Я встретить Не могла Ни разу Осторожно, берегите душу Красивый вид, а душа заброшена, Забыта, изнывает, плачет и болит. Где-то там внутри у человека Есть душа хорошая, Трудней становится дышать, и она изранена, избита, умерезла, где ложь и суета. Человека мазаня ты мазабыта, ищи друга доброго Христа. О душе заботятся нечасто, Хоть твердят о высшей красоте. Ну а ей хотелось бы участия, А душа стремится к высоте. Добра. И сегодня, не желая, рушат то, что строились с трудом вчера.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 Очень прошу вас, друзья, берегите свои души. Четвертое, что мне хочется вам сказать, дорогие радиослушатели, что счастье – это путь к раскрытию своего потенциала. А самый высокий потенциал – это Бог. И мы должны раскрыть богатство внутри себя. Мы должны начать что-то создавать, только создавая что-то, все что угодно – картины, песни, музыку, поэмы, корабли, самолеты и так далее. Мы ощущаем счастье и участвуем в работе, самого Бога. И Бог зовет нас, мы слышим Его зов. Он прощает нас и помогает нам раскрыть свое сердце для любви и добрых дел. И для вас звучит песня, которая называется Божий зов. Опоздать Сегодня мой приходит к нам и с нами говорит, разве это несчастье? Пятое, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, и это очень-очень-очень важно, чтобы быть счастливым, нам надо научиться ощущать Бога внутри себя и видеть Его в каждом человеке, и каждый миг я встречаюсь и вижу тебя. У меня есть об этом песенка, но мы ее послушаем чуть позже, может даже в следующей передаче. А сегодня для вас я хочу, чтобы прозвучала одна тоже из самых моих любимых песен, которая называется «Чистое сердце». Чистое сердце – это труд. Только чистые сердцем Богу зря. И мы не можем быть счастливыми в одиночестве. Мы должны научиться дружить, любить и помогать друг другу. Боже мой, бедняга не мог взлететь. И друзья его упорно с криком звали. Видите, они проявили упорство, они помогли его. и он смог взлететь. Такая милая, добрая, немножко детская и очень поучительная песенка. Смотрю я у неба голубое Да хочется тебя, Господь, просить Пошли мне сердце чистое Такое и непорочность научи хранить Когда я вижу птичек-друг Взрыжных стаю, полети смело, Где-то выше не, То больно мне, что я душой. Пред врагом и даже Как вы! Друзья, говорить о счастье можно много, думаю, на сегодня хватит. И в заключение нашей передачи я желаю вам, друзья, удачи. И пусть ваша вера в то, что у вас все получится, будет непоколебимой. Помните, везет тому, кто везет. Счастье приходит к тем, кто любит, учится и хочет любить. Не ждите его, а создавайте. Любите Бога больше всего, больше, чем жизнь, так как Бог есть ваша жизнь. Источник счастья только Бог. Он наше богатство, и оно безгранично, и оно внутри нас. Раскрывайте свой потенциал, учитесь жить и живите по-настоящему. И прошу вас, станьте причиной своего счастья. И хотя сейчас день, но может быть кто-то будет слушать эту передачу вечером. И пусть этот вечер для вас будет ласковым и теплым. А с вами была я, Ева Фландов. И у меня для вас еще есть маленький сюрприз. У меня есть канал на ютубе, где вы можете не только послушать песни, но и посмотреть удивительные видео, которые делает моя подруга Анна Трофимова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы будем рады сотрудничать для того, чтобы сделать этот мир прекрасным и наполнить каждого человека счастьем. А счастье – это любить. Спасибо. Дай хоть чуточку людям тепла, Дай хоть чуточку людям внимания, Пусть возносится и хвала, Засветись красотой мироздания, Дай хоть чуточку людям любви, Хоть немного живи для другого, Милостью Божью к другим прояви добротой, Поделись хоть немного. Дай хоть умалостью отметь чистоты, Жажду света зажги для заблудших. Сколько горя страданий. Но ты сделай так, что было чуть лучше. Будь причастен к небесным благим. Светлым мыслям ко всем человекам. Только то, что отдал ты другим, не отнимется Богом во веки. Идей, что зовут разделить боль и бремя. Сколько рам на сердцах у людей, Исцели хоть одну, хоть на время. Дай хоть чуточку людям любви, Хоть немного живи для другого. Милость Божью к другим прояви добротой, Поделись хоть немного. Дай хоть малость в от чистоты,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 И я валяется она Не превосносится носится ни сердцем, ни устами, А долго терпит милосердствует, сполна Любовь от Бога, мир и вдохновение, И жажда. Моя другому передать. поступки добром, тебе намерень Святой Лучше будь причастен к небесным благим Светлым мыслям ко всем человекам Только то, что отдал ты другим Не отнимется Бог